следующий появилась информация что к земле летит огромный астероид размером цельфилеву башню скажите какие энергии он несет как эти энергии будут на нас влиять заранее спасибо за ответ данные астероид я предсказал на вот этого дня три заседании РТЕ, я там сказал вот и говорил о том, что будет лететь астероид и так далее, и так далее. Еще и там звезда появится, которую увидят, об этом всем я сказал. Это хорошее время. То, что летит астероид, говорит о том, что мир изменяется и изменяется, кстати, в очень хорошую сторону. Сейчас очень часто говорят о том, что ковид, он там убивает и так далее, что это инфекция, это, и там, это сделали иллюминаты, находят кого-то, кто в этом виноват, все, теперь давайте не будем прививаться, пусть дополнительно каждый имеет выбор, там, умереть или жить и так далее. Но здесь хотелось бы несколько слов сказать вот о чем. Дело в том, что... От ковида умирает много людей, но вы даже не представляете, какое большое количество людей сейчас, прямо сейчас, умирают от наркотиков, которые стали дешевыми в наших странах. И вот эти наркотики, которые популяризируют, кстати, очень знаменитые певицы и певцы, они на сегодняшний день являются гораздо большей опасностью гораздо большей катастрофы, чем даже то, что вот если бы всем миром, как с ковидом, начали бы бороться с наркоманией и запретили бы эти наркотики, велись бы работы, то тогда шанс жизни тех детей которые сейчас употребляют а количество детей которые употребляют велико на сегодняшний день э -э, наркотики стали дешевыми то есть э -э, наркотики можно принимать нюхая облизывая не знаю что там с ними делают еще э -э, эти наркотики они соли э -э, там альфа и не помню это как как-то называется эти м -м -м не помню эти наркотики очень опасны, и вот если бы миром всем боролись с этими наркотиками, выпускали бы видео, где обсуждали, как нужно бороться с наркотиками. Если бы вот так всем миром, как борятся с ковидом, начали бы бороться с наркоманией и наркотиками, то это было бы великолепно. Я считаю, что есть смысл обращать на это внимание такого количества наркоманий и такого количества наркотиков которые сейчас в доступном виде употребляется в том мире в котором мы живем не было никогда особенно это очень широко представлено в российской федерации